сегодня мы поговорим на очень мозольную тему как уберечь свои ноги в походе как избежать натертостей а если мозоль с вами все же случилась, как ее лечить и продолжить с ней маршрут а в конце ролика мы подробно разберем минимальный мозольный набор в аптеку погнали Всем привет, друзья, с вами Гусев Максим. Проведя кучу времени в интернете, я нигде не нашел полноценной статьи или видео про мозоли. Везде какие-то куски информации. Именно поэтому для вас я запилил этот ролик. И досмотрев его до конца, вы убережете себя и, возможно, свою группу от проблем с ногами в походе. Погнали! Предвкушение, что же будет дальше? Дальше! Первый и самый важный процесс ⁇ это процесс подготовки к вашему походу. Подготовки под те условия, куда вы идете. Это могут быть погодные, рельефные или иные условия. Подбор правильной обуви. Если вы обувь покупаете, в магазине следует ее носить минимум 5-10 минут. Используйте специальные горки, где есть пуск подъем Если такой горки нету, то хотя бы походить по лестнице. Это делается для того, чтобы вы почувствовали, где есть дискомфорт, в каких местах. Поносить несколько пар обуви в магазине и выбрать наиболее комфортную для вас. Конечно, следует заранее разносить свою обувь. Но часто бывает так, что ботинки куплены накануне, и времени для разноски совсем нету. В таком случае поносить перед походом хотя бы пару дней, чтобы ноги привыкли к вашей новой обуви. Пусть вы будете выглядеть глупо в городе, особенно летом, но зато вы убережете свои ноги и поход всей вашей группы. Носить обувь, покупать и тем более примерять стоит с теми носками, которые вы планируете идти в поход. Трекинговые носки – это специальные носки под трекинговые ботинки. Многие из них обеспечивают дополнительную поддержку голеностопа, также отводят влагу от ноги и создают оптимальный термоклимат внутри ботинка. Ну, вы поняли, да? Носки нужно подбирать по сезону, то есть смотреть на состав носка и под вашу обувь. Чем жестче обувь, тем мягче и плотнее должен быть носок. И наоборот, ни в коем случае не используем хлопковые носки. Они быстро мокнут, долго сохнут, сбиваются в складки на ноге и из-за них появляются первые мозоли. И еще для полноценной подготовки к походу обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк под этим видео. Вам не сложно? Мне приятно. Спасибо, друзья! Профилактика мозолей в походе. Первое и, пожалуй, одно из главных – это правильная шнуровка ботинок. Не перетягивайте ногу, не нарушайте нормальную циркуляцию крови к вашим ногам. Также не позволяйте ботинку свободно болтаться. Нужна такая некая золотая середина. Ботинок должен плотно облегать ногу, это уменьшит трение ноги от сам ботинок и убережет ваш голеностоп от возможных травм. Второе важное правило это не терпеть дискомфорт и боль в ногах в походе. Там всевозможные камушки в ботинке. Хватит это терпеть! Сразу же останавливаем группу и устраняем эти недостатки. Самые тяжелые случаи бывают, когда народ терпит и не говорит об этом. та -дам! И В конце дня мы получаем ноги в кровь. Третье правило это проверка ног на привале, она обязательно просто. Если ноги сильно вспотели или намокли, меняем носки на сухие. Если появились какие-то натертости, сразу наклеиваем пластырь. Плюс стараемся на привалах дать ногам отдохнуть. То есть, снимаем обувь, можем походить босиком или в тапочках, если они есть. Если, конечно, есть такая возможность, если такой возможности нету, то просто хотя бы развязать шнурки и дать дополнительный прилив крови к вашим ногам. Четвертое правило – это гигиена ног и чистые носки. Чаще мойте ноги с мылом, по возможности, да, вода ледяная. Да, это дискомфорт, но это делать требуется, так вы остановите размножение бактерий и все возможные грибки Поэтому моем ноги с мылом чаще, ребята При сильной потливости ног используем специальные дезодоранты для ног Если таких нет, то подойдут и обычные для подмышек или детские присыпки типа талька Пятое правило – это правильная сушка обуви в походе про это у меня снят отдельный ролик, вот сейчас вот здесь появится. Не сушите обувь возле костра. Всем всегда это говорю, но все равно все сушат. <сёк> Лучше мокрая обувь, чем никакая, поверьте. К тому же от тепла костра она начинает деформироваться. а вам, блин, идти в ней еще весь поход. Поэтому помните, ни в коем случае не сушим обувь возле костра. Вот, наконец, мы добрались до лечения мозолей. При малейшем покраснении или каком-либо дискомфорте применяем рулонный матерчатый пластырь. Если водяная мозоль все же появилась, то лучше ее не скрывать, так как вы можете занести туда инфекцию. Но если понятно, что мозоль в данном месте и так лопнет, то лучше всего сделать дренаж из иголки и нитки. Перед процедурой хорошо продезинфицируем нитку, иголку и поверхность мозоли. Вставляем нитку в иголку и делаем двойной прокол. Так, чтобы иголка с одной стороны в мозоль вошла, в другой вышла. Нитка должна остаться посередине с двумя хвостиками. Еще раз продезинфицируем поверхность и заклеиваем пластырем с подложкой. Если получилось так, что грязь все же удалось занести в вашу рану или мозоль и появились покраснения, отек и такая, знаете, дергающая боль, то стоит обратиться к врачу, но в условиях похода зачастую не бывает такой возможности, так что нужно использовать мазь с антибиотиком, например, тетрациклин. Накладываем эту мазь и сверху заклеиваем пластырем с подложкой. На ночь обязательно марлевые повязки с этой мазью. Но перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Повторюсь, не забываем про гигиену, частное мытье ног с мылом, смена чистых носков и повязок с мазью. Пару слов про аптеку. Если она групповая, то стоит уточнить у того человека, кто несет и собирает данную аптеку все детали. Если вы собираете ее сами, то стоит включить в нее минимальный мозольный набор. Под первым номером, конечно же, пластырь. Они бывают разного размера, материала, цвета, формы. Какой же выбрать? Пластиковые пластыри абсолютно не дышат. Кожа и мозоль под ней начинают потеть. И от влаги пластырь съедет с нужного места и толку от него не будет абсолютно. Бумажные пластыри, да, хорошо дышат, но еще хуже держатся на ноге. Основным универсальным и лучшим вариантом будет рулонный матерчатый пластырь, но и его бывает множество производителей, форм, видов и размеров, так что давайте на нем остановимся более подробно. Самое главное, пластырь должен быть клейкий и держаться на ноге весь ходовой день. Ведь чаще всего пластырь приходится клеить на мокрые влажные ноги, так как в основном мозоли возникают, когда ноги намокли и кожа стала более мягкой. Чем шире пластырь, тем лучше. Монолитный большой кусок будет лучше держаться на ноге, чем много и маленьких. К тому же не придется накладывать пластырь в несколько слоев на большую область, да? А если потребуется маленький кусочек, всегда можно отрезать ножницами столько, сколько необходимо. Еще очень важно, что внешняя часть пластыря была максимально гладкая. Если она будет слишком шершавая, то от трения его может сместить с нужного места. Даже если этого не произойдет, то все равно в этом месте создается дополнительное трение, которое нам не нужно. Самый простой метод – это купить несколько пластырей и проверить, какой лучше всего подходит под наши нужды. Пластырь с подложкой. Можно брать, можно не брать. Смотрите сами. При наличии рулонного толстого пластыря, кусочка бинта или спиртовой салфетки можно сделать самому. Но для экономии времени можно купить пластырь с подложкой. Смотрите только, чтобы они были тоже матерчатые. Идем в аптеку, покупаем несколько вариантов, тестим их и берем самые лучшие. Закончили с пластырями и перейдем ко второму пункту средств дезинфекции. Это перекись водорода, мироместин, может быть спиртовые салфетки и все возможные мази с антибактериальным эффектом. По третьим пунктам у нас медицинский клей BF. Очень некомфортно, когда от, вет от ветра, влаги появляются трещины на руках или на ногах. Они такие, знаете, очень болезненные получаются. И клей BF, он такую создает вторую... Кожу, так сказать, и не нужно пользоваться дополнительными интерпластрами, мазьями и так далее. Еще немаловажно положить с собой бинт. Из него мы делаем повязки на ночь с мазью на мозоль и крафтим наши любимые пластырь с подложкой ножницы. Отрезать пластырь, бинт. Подрезать старую кожу на мозоли или отстречь отросшие ногти, из-за которых зачастую бывают мозоли. Талька или детская присыпка используется для того, чтобы убрать влагу всех мест, где это необходимо. Например, при сильной потливости ног или очень распространенная проблема э, потертости на внутренней стороне бедра или ягодица. Да ладно. Если пользоваться тальком, то.. Натертости можно избежать. Друзья, берегите свои ноги, пусть они не знают мозолей. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под этим видео и помните, что походы это просто. С вами был Максим. До новых встреч. На ягодицах многие люди натирают, когда. Если если все же в. Ведь э, натюр уменьшить трение ноги. Прокраснение, э, при ним Натертости, при... Приняем эти недостатки. Вертолет. Ты мне запись всю... Второй не имень... Второе очень важно. Второе... Второе и... Второе самое... Второе... и своей группы... Проблем в походе. золотая середина. Вот. Б, а...